Всем привет, сейчас я вам покажу приложение Аврора, как данное приложение работает, сколько я уже здесь заработал, все есть на моем YouTube канале. Также я вам расскажу, как принимать в розыгрыше участие каждую неделю в Telegram канале Аврора проходят розыгрыши, И каждый из вас по нынешнему курсу может выиграть 7 долларов без вложений. Сейчас я вам покажу само приложение, а дальше перейдем на компьютер и я вам покажу, как участвовать в данном розыгрыше. А кто захочет приобрести генератор, также вам все расскажу. Давайте сейчас посмотрим, сколько зарабатывает мой генератор денег. Я сейчас на уровне номер один, заработал я уже здесь 19 AVR в месяц получается я здесь если в рублях по нынешнему курсу это получается 5861 рубль и я начал понемножку улучшать свой генератор чтобы улучшить его нажимаем вот улучшить я здесь купил себе диск спиральный он уже установлен сейчас закуплю себе еще вот подшипник цена его 862 нажимаю здесь купить Итак, срок установки получается 2 дня подшипник. И вот здесь пишется, когда данный подшипник установятся. Также в данном приложении можно посмотреть генераторы, сколько они стоят. Вот нажимаем новые генераторы. Здесь минимальный генератор, он стоит 110 AVR. И он будет каждый месяц приносить 22 AVR. Я купил себе вот... NFT турбогенератор за 550 АВР он мне приносит прибыль 115 AVR в месяц ну и так далее также в маркетплейсе на сайте они добавили лутбокс в котором ты обязательно выиграешь он стоит конечно 200 AVR ты его покупаешь и ты там можешь выиграть любой из этих генераторов прям даже самого максимального люди его тестировали и он реально сделан честно выпадают там разные генераторы но об этом всем более подробно будет в следующих видео итак на счету у меня вот 9.6 AVR сейчас я нажимаю здесь кнопочку отправить вывести генератор отправить AVR на баланс Итак, вся сумма. Давайте отправим 9 AVR, Отправить. И в течение трех минут у меня будет все на сайте. Итак, сейчас я перейду на свой компьютер и расскажу, как участвовать в данном конкурсе. Так, друзья, я продолжаю данное видео. Про данный проект я вот снимал 8 дней назад. видео. Переходим на сам сайт. Нажимаем Здесь зарегистрироваться, вам нужно здесь пройти регистрацию в приложении и в маркетплейсе. И использовать одну электронную почту. И здесь, если вы хотите приобрести генератор, выбираете себе генератор, какой хотите, переходите на PancakeSwap, выбираете здесь Boost, к примеру, я не знаю, у вас там должны быть деньги. Здесь AVR, покупаете здесь AVR, потом переходите на Marketplace выбираете себе генератор, сколько у вас там есть AVR и покупаете, здесь нету ничего сложного. Если вы хотите участвовать в недельных розыгрышах, вам нужно будет обязательно зарегистрироваться в приложении. Далее перейти на телеграм-канал, ссылка будет в описании. И здесь много разных конкурсов. Вот есть новогодний конкурс, для тех кто умеет прогрешать, можете выиграть здесь iPhone 14 про если вы займете первое место также здесь есть конкурсы которые проходят каждую неделю и здесь разыгрывается 110 генератор это те люди которые больше всего пользуются активных пользователей вы можете выиграть 110 генератор стоимостью 110 АОР. также для всех пользователей Абсолютно для всех без вложений вы можете выиграть 10 АВР. Что вам нужно сделать? Вам нужно э, быть э, зарегистрированным в самом приложении. И здесь будет э, 7 часов созвон по Москве. И вам нужно будет на этот созвон пригласить одного человека. И он также должен быть зарегистрирован. Далее админ э, данного канала он участников, которые выполнили данные условия и разыграют 10 АВР. Все, что вам нужно сделать, это пригласить одного человека, быть самим зарегистрированным и ждать розыгрыша в 7 часов по Москве. Далее, когда вы выиграете, давайте мы посмотрим. 10 АВР они будут стоить 7 долларов 72 цента. Без вложений, каждую неделю можете принимать участие. Вот э, такой друзья интересный проект. Кстати, вот, если мы поднимем мой аккаунт. Ну еще AVR не прошли, но я это уже сделаю поза видео. Мне сюда сейчас начислят 9 AVR и я их смогу вывести на Metamask. И обменять 9 AVR получается 7 долларов. Вот такой друзья проект, кому он интересен, кто хочет здесь зарабатывать без вложений. Все полезные ссылки будут в описании. Переходите в бота, там будет бот, через бота проходите регистрацию и участвуйте в конкурсе, зарабатывайте себя. Бесплатные АВРы. можете их хранить, а можете их сразу же обменять на доллары, кто выиграет, и заработать без вложений 7 долларов. Участников там очень-очень мало, так что всем советую пройти регистрацию и зарабатывать в этом проекте без вложений, кто хочет здесь заработать. Всем желаю хорошего дня и всем пока.